Итак, всем привет! Мы продолжаем наш тренинг по иммунальной терапии. И сейчас рассмотрим все виды скруток. Я вот какие-то уже написал на доске, а тут уже 13, 12 скрутка. Всякие вариантов очень много. Ну, для начала, так скажем, пляжный вариант. Почему пляжный? Потому что как мы подходим, не думаю, вот лежит человек на пляже, как-то рассмотрит да, на мобильник, книжку читает. Подходим и просто его раз. И продавили. Уже было, да? Ну, Кому-то и этого достаточно будет да? Но мы подходим более серьезно Начинаем уже думать На что мы будем воздействовать Значит, во-первых, надо положить бедро Перпендикулярно э, Относительно таза да? э, Заднюю ногу выпрямить вот. э, Лежит ли нога на ноге Это не принципиально вообще вот. И переднюю руку вытащить Вперед вот. Уже лучше, да? Уже можем Точно так же вот продавили. Тут в таз, именно в таз упираемся, а здесь в плечо. Раз, и продавили. Третий способ. Усиливаем эту формулу еще. Ну, во-первых, откинули руку назад. Во-вторых, можно использовать свою ногу, чтобы подтолкнуть. Чуть-чуть подлиже сюда продвинете. Да, вот нога немножко свисает уже, да? Уже под собственным весом давит своим коленом помогаем здесь зацепили за э, гребень подвздошной кости выпирающего вот с этой стороны да? вот это своей косточкой вот, это. Mm -hmm. вот так вот зацепились и по диагонали видите корпус уже по диагонали работает не давите конкретно на плечо под мышку это больно будет да или сюда вот на вот эти мышцы вот, на кости это больно поэтому по диагонали мягко кладем коленом и... Шатали, расшатали и на выдохе фу, толкнули. Uh -huh. Сильнее чувствуешь, да? Uh -huh. Теперь, ну, почти то же самое, когда нога висит полностью. Мы своими ногами захватили, на бедро. Еще, еще подвиньте сюда. Бедро держим, да? И вот у будет движение. Видите? То есть усиливаем своим тазом и ногами движение. Шатали, расшатали и фу, продавили Это нога назад. Это какой был уже? четвертый, да? Uh -huh. Так, пятый вариант. Ложить посередине стола. Yeah. Не, не, не, на боку, no, no. На боку. Посередине стола лежим. Uh -huh. Над... Соблюдаем все углы. Прямой угол это сюда. Да, вот так вот корпус. И залазим сверху. Ну, можно то же самое на полу делать. То есть наши ноги ну, держат ее. Бедро повыше, чтобы был больше, меньше либо больше угол. 90 градусов, да? Около 90. И тут у нас получается усилие за счет грудных мышц наших. Вот так же в таз, в грудную клетку. Раз, два, три. И толкнули. Это вот у меня вот, вот здесь вот идет. Вот да, вот здесь. Поясница. У -у -у. Это поясница, крестец, может быть, КПС даже щелкнулся. Может быть, да? При таком угле. И ППС еще вот тоже mm -hmm. можно Теперь шестой вариант. Еще усиливаем формулу, переворачиваемся на другой бок. Шестой как раз вот самый знаменитый. Вот я тут его нарисовал, да? Вариант э, от Олега Будвина. Mm -hmm. да. сказать, да? mm -hmm. э, здесь смотрите, в чем нам хорошо. Ногу поднести чуть, как голове сюда повыше. Заднюю ногу. Жилась напрямую. Ну, можно зацепиться за стол, да? Вот фиксация пожестче. Uh -huh. Передняя нога делаем в 90 градусов. И смело, не бойтесь, прям берете руку, вытаскиваете из-под человека, из человека, да? Uh -huh. И он держит себя за ногу, захват такой, чтобы не опускал ногу ниже, да? Если человек большой, можете даже свесить ногу туда. Вторую руку закидываем назад. Голову тоже поворачиваемся назад. И я обычно говорю, вот здесь показываю пальчиком сюда, на тазовый, uh -huh. на тазовый скелет, да? Uh -huh. Куда мы э, смотрим, там происходит воздействие. Это чисто психологически. Но с другой стороны, видите, она еще глазами туда доворачивает да, себя еще больше. У нас как бы в организме есть такое, что если вот, мы поворачиваем на сколько-то голову, да, а, вот и все придет и не идет. Но если глазами посмотрим туда, то кажется, что еще больше. Чуть-чуть у нас уменьшивается поворот. То есть вот и ускоряем. Присели. Еще чем хорошо? Толкаем в таз, получается бедром от бедра. Видите, усилие какое -то. По диагонали как ремень безопасности Если схватили только аккуратнее в челюсть локтем за эти Решатали, расшатали там она держится. она держится и толкнули не хватает у вас усилия такого да тогда можно переложить с таза руку на ну как бы с уголка просто на тазовую кость локоть и всем корпусом Оп, толкнули Ох, как хорошо. вот он чувствовал да вот здесь это вот, беда. вот это как раз кпс щелкнул, да? а все от чего зависит от угла кпс смотрите вот. то есть это уже вот ямочки да вот ямочки а щелкнулся вот здесь да. счет здесь кпс постарается где щелкает это вот есть разница 6 а и 6 b от угла если угол меньше от оси позвоночника да и равен 90 градусов то это будет воздействие ниже и куда бедро смотрит, да, вот примерно там будет воздействие, если опускаю Если вот такой угол, то будет воздействие поясничное. Вот, например, поясница. Если угол еще больше, да, то уже поясничный грудной переход будет. Поскольку нам уже не, нужен, не важен таз, может толкать уже в бедро. Вот прям бедро. бедро. Я так и зацепилась, да? Да, может зацепиться. А, и еще. Если прогиб вот тут больше, чем прямая У -у -у. линия, да, вот, тазом чуть туда подвиньте. Чуть-чуть у вас как раз видно Если прогиб больше, то, соответственно, это именно пояснично крестцовый переход То есть, соответственно, здесь будет То есть, вот в такой позе, как раз нижняя часть И бедро уже толкаю Можно будет захватиться А, еще, смотрите До этого рука у нас лежала так Теперь руку кладем вот так Поскольку ребра идут вниз обратите внимание нюанс нюанс всегда есть нюансы Ребра идут вниз да и они заворачивают как раз в нижнюю часть грудного отдела получается мы вот как раз еще ребрами помогаем туда достать поясничный грудной переход это вас интересует поясничный грудной переход или груда поясничный переход Значит, еще раз делали вот так 6 а 6 b просто ногу и вот так что-то такое, да? Так, ну на этом можно не остановиться. Еще есть другие способы. Ложись теперь на спину. Ой -ой -ой. Седьмой вариант. Ну, больше подходит для тех, у кого, то понимаете, не гнуться там бедра такой подвижности большой нету, да? Поэтому берем вот так ногу и относительно грудной клетки вот туда. Вот таким углом, вот таким углом и поменьше углу. То же самое можно сделать и держаться бедром. Вот, вот О, у меня хорошо так, да. Вот тут щелкнул, да? Молодец, на которой она и пришла. И э, с, восьмой вариант, когда мы усиливаем эту форму одну ногу на другую плоди, вот так вот. Туда. Получается, у нас, видите, тут прямой угол. Ну и вот. Усиливаем второй ногой. Раскачали, раскачали в эту сторону. А в ту сторону у нас получается а, вот чуть, тоже чуть, так? чуть такой угол поменьше. расшатали, да. расшатали и туда. Uh -huh. Так uh -huh. девятый уже получается вариант. Прямыми ногами. Прямыми поднимаем вот так вверх. И держись за стол, можно стол держаться, да. Держимся за стол. И вот в бок. Ноги как бы расслаблены, расслаблены. Фиксируем, нашли предел, где предел. Где? О, где как низко предел, вот они, где предел. Здесь будем ловить ноги, подбрасывая сверху. И держим, соответственно, в противоположную сторону. Шатали, шатали, подбросили, раз и поймали. Подбросили, раз oh. и поймали. Yeah. Да? Oh. Щелкну там? Oh. За счет инерции получается, инерции падения. Так, ну, десятый вариант это мы на полу рассмотрим, давайте перейдем теперь к одиннадцатый десятый на полу, двенадцатый, это при сколиозе уже конкретно, если смотрим, что сколиоз идет э, правосторонний, давай переворачивайся, слушай, а футболку сможешь встать?